Гуден это Литпо. Поехали! а, а, а, а, а начнем знать, знать пора, А начнем мы, пожалуй, с Владимира Владимировича Набокова. Живи, не жалуйся, не чти. Ни лет минувших, ни планет, и стройные сольются мысли, в ответ единый смерти нет. Пусть милосерден, царств не требуй, Всем благодарно дорожи, Молись безоблачному небу И василькам волнисты ржи, Не презирая грез бывалых, Старайся лучшее создать. Учись у птиц, у трепетных, у малых, Учись, учись благословлять. А теперь немного восьмидесятых. Ну, скажем, Акуджава. Булат Шалшевич. У поэта соперников нету. Ни на улице, и не в судьбе. И когда он кричит всему свету, Это он не о вас, а о себе. Руки тонкие к небу возносят, В жизни силу по капле губя догорает прощения просит, это он не за вас, за себя. И когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, Поле пройдено, сделано дело, вам решать, что и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм, Все, что было его, нынче ваше, все для вас посвящается вам. Что-нибудь еще из современников Скажем Когда я умру Мне будет 30 А может и все 33 И мне остается только верить Что вы будете помнить Мысли мои Может быть я уйду очень тихо А может это будет в онлайн И, над... и я надеюсь Не будет слез Или смеха а будет беззвучно поднят стакан. Я не хочу уходить, но придется. Сквозь боли страдания мои Ради богов вынесите Все то, что сумели найти. А потом, спустя долгие годы, В один очень светлый день, Позабыв все свои невзгоды, Принесите на могилу сирень, И она будет пахнуть землею. И она будет долго стоять. Каждый цветок будет много. если вы это будете знать. Ну вот и все. Пожалуй, на сегодня хватит. Но помните. Экват он нас цинус, им парас нас цимур, парас моремар". Могила все сравняет. Не мы рождаемся одинаковыми умрем. А, подписываемся, ставим плюсики или что там еще говорят.